Тест PX. Сдвиг фаз газораспределения. Владелец автомобиля Toyota Plaz жалуется на снижение мощности двигателя и увеличение расхода топлива. Для проверки системы газораспределения был выполнен тест PX при помощи датчика давления в цилиндре. Программа автоматически определила смещение положения контрольных точек графика давления в сторону позже относительно зоны допуска. Запускаем автоматический анализ графика давления. Скрипт PX автоматически проанализировал весь записанный сигнал и в разделе «Заключения» вывел перечень обнаруженных отклонений. Обнаружены нетипичные фазы газораспределения, так как углы открытия и закрытия клапанов вышли за допустимые пределы. Рассмотрим графическую вкладку фазы газораспределения. Измеренные углы открытия и закрытия клапанов здесь показаны красными и зелеными линиями а их допустимые зоны – секторами соответствующих цветов. Наглядно видно, что и впускной и выпускной клапан открывается-закрывается позже допустимой зоны. Для сравнения, на исправном двигателе эта вкладка выглядит так. В разделе заключения показан еще один диагноз. Недостаточное наполнение цилиндра при оборотах от 1000 до 3,5. И указаны возможные причины возникновения этого отклонения из-за неоптимальных фаз газораспределения или геометрии впускного тракта. По таблице видно, что максимальное наполнение цилиндра занижено во всем диапазоне оборотов двигателя. Рассмотрим графическую вкладку «Впускной тракт». Наполнение цилиндра при работе двигателя на максимальной нагрузке здесь показано графиками красного цвета, которые должны располагаться в пределах красной зоны. Для сравнения, на исправном двигателе эта вкладка выглядит так. Правильная установка цепи ГРМ устранила все проблемы.